Прощая Родину свою И в грозный день последней битвы Вы с нами встанете в строю Своими вленьями молитвой Прощая Родину